Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Примчался сегодня из России, вылетел с утра, в 9 утра из Москвы, в 2 был в Валенсии. Вот сейчас на часах, в 8 часов вечера, снимаю розыгрыш призов. Разыгрываются, напоминаю, три набора ножей Самура Гольф. Я подготовился, выставил свет, камеры. Так, сейчас ставочку с телефона сделаю. Эта камера у меня снимает общий план экрана. Вот он, общий план экрана с этим роликом. Вот видите, конкурс, развивается три набора ножей Самура Гольф Свет, свет Эта камера снимает общий план Эта камера снимает Укрупненно Укрупненно Так, ставочку-то вам сделаю По условиям конкурса вы должны были быть подписаны На три аккаунта в Инстаграме Дмитрий Фреска, Самура Раша И Самура Найф Начинаем Для этого мне нужно скопировать Адрес поста, скопировал Вставить его. Вот сюда, на сервис Lizon Вставляю. Вот, он ищет этот пост. Видите, да? На сером фоне видно? Плохо видно, да? Ну, короче, вот. 6636 просмотров, 82 комментария. 6632 просмотра 15 сентября. А, а здесь пока еще не обновился, видите, 821 комментарий. Ну, тут на один комментарий уже больше появился. Тем лучше, кому-то, может, привезет. Поехали. Ищем победителя. Отбор пошел. Бьют барабаны. Оркестр играет тушь. Обработочка. Мне нужно иметь возможность проверить, что вы подписаны на эти три аккаунта. Уже... А, вот видите, да? Ролик то там идет. Вторым фоном. Вот видно, что это он и есть. Так. Про вас. Первый претендент. Заходим в Инстаграм товарища про вас. Инстаграм открывается медленно. К сожалению, у меня здесь не очень быстрый интернет. Так, смотрим. Подписки 167. Открываем подписки. И видим. Самура Раша, Самура Найс, Дмитрий Фреска есть. Все видно. Мне кажется, видно, да? Укрупненно. Короче, один победитель есть. Прекрасно. Так, следующий. Поехали. Алексей Чуркин, следующий президент. Смотрим Алексея Чуркина. Так, с ним немножко сложнее придется. Нужно скопировать его а, наименование аккаунта, набрать Instagram. Видно, что я набираю, да? Вот. У меня выскочил BDFS, как чаще всего в него захожу. Бабам. Чуркин. Открываем Чуркина. Открываются 141. Вы видите, уже подписаться в ответ. Значит, на меня он уже точно подписан. Открываем подписки. И видим сразу сверху. Самуру Раша, Самуру Найвс и Битве Фреско. Определился второй победитель. И третий победитель. Я надеюсь, что напряжение растет. Поехали. Евгений Лим. Хотелось бы выиграть. Всем удачи. Помпой. Отлично. Смотрим Помпоя. Открываем Инстаграм. Вставляем наименование аккаунта. Помпой. бах. И смотрим помпоя, 381 подписка у него, а посмотреть я не могу, это закрытый аккаунт, подпишись, ладно. Я попробую подписаться, если нужно ждать ответа, извини помбой. дожидаться не будем, другие тоже, запрос отправлен, подписку посмотреть не могу. Увы, я отмечал, у меня должна быть возможность проверить подписки. Видишь, я не могу провести эту подписку. Извиняй, помпой у нас пролетает. Надо было хотя бы на один день открыть аккаунт. Так, что я зачитал? Так, значит, следующий у нас претендент ищется на третьем... А нет Фокси. Приветик. Инстаграм нет Фокси. Какая симпатичная там девушка. А нет Фокси. Подписки 15. Открываем. Смотрим. Есть Самура Раша, Самура Найвс. Итак, у нас определились три победителя. Два похоже мальчика и одна похожая девочка. Поздравляю! Сегодня же я в Инстаграме, в Директе отпишу вам всем, дорогие мои победители, с просьбой направить мне адреса ваши. Обязательно укажите телефоны, потому что большинство транспортных компаний просит телефон. Адреса обязательно с индексами. И еще одна просьба. Когда вы получите свои выигранные, честно заработанные ножи, пришлите фотографию с ними. А можно в группу ВКонтакте, можно мне в директ в Инстаграме. Я бы хотел поделиться этими фотографиями с подписчиками. Огромное спасибо за участие. Не отключайтесь, не отписывайтесь. Будут еще конкурсы. Да и в принципе, мне кажется, на этих трех аккаунтах появляются периодически интересные, классные материалы. И в виде фоток, и в виде видео. Огромное спасибо за компанию. Всем пока!